Всем привет, дорогие друзья, с вами вас. Так да хватит перебивать меня, ну алло. Да пошел ты вообще. Пойти на шоу. Вечно меня перебивают. Ти Джея перебивали. Меня перебивали. Малыш и Джейка. Да пошел ты. Прямо вот две секунды назад начал снимать все. Перебивает меня. Короче, ладно. Уже не получилось, ну ладно. Короче, всем привет, дорогие друзья, с вами вас сегодня мы продолжаем проходить гитаршку четвертую, как вы видите, да. Ну и, скорее, сказать, где туалет-менеджер, где вообще все вот это вот, нету, короче, удалилась вот это, туалет-менеджер, ну, именно не игра удалилась, а именно просто удалилась, файл. Ну, ладно, <кхм> короче, я сниму уже потом, после гитаршки четвертой. Так-то все, давайте, Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает и провести мини-викторию. Ну да, вы знаете, поставить лайк под видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик за 5 секунд, и да, будет вам счастье. Короче, давайте, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. Все, если успели, красавчики, да. Пишите в комментариях, буду на тех подписываться, кто успел. Ну кто не успел, ничего страшного. Успейте в следующей серии, там, или сейчас мы эти уже, пока я <coughs> выбираю задание, которым будем... Дмитрий, да? ДР. У Дмитрия ДР, короче. Ага. Сейчас мы будем ее Д... ДР праздновать, да? Ну, интересно. Сейчас будем праздновать ДР у Дмитрия. Он, кстати, тут близко. Видишь? А вот он. Выдосли не место. Назначение. Нифига не достиг я. Я же не приехал еще. Вот, теперь приехал. Вот теперь должны написать, вы вы достигли места дозначения. Вот. Уже да. Надо этого нет. Это я просто выехал на пешеходный, короче. The Master and the molotov. Молот? Что-то мне это не нравится. Дмитрий, ну здорово. Сто лет не виделись, наверное. Что такое? Что он такой грустный? У него ДР вроде бы. Или его не поздравили. Привет. Ой, я кстати субтитры поставил. Садись. Я субтитры, кстати, поставил. Спустя лет 10. Спустя 11 1 Что у нас за проблемы? А как ты? Михаил. Мистер Фаустин, да. Ага. Ну, что, мы будем их убивать всего. А, ну да, может быть. Опять же, курение вредит вашим здоровью. Ну, ему, в принципе, плевать. You're да, провел уже опять. У тебя есть выбор, какой? Убить своего лучшего or друга or или умереть? Что бы ты сделал? No а у другого выхода нет. Нет, теперь Not нет. Killed... Особенно you после killed... того, как ты убил сына Петровича. Тебя семья нет, ты можешь бежать. Go, Куда бы меня отправили? Тебя смогут найти, все все they they А сейчас они ждут, ждут твоего. Но вас, Михаил, так много всего связывает. Все. Это точно. Ну, не знаю. Я убил мальчишка, они хотят убить меня. Нет. Нет? Я сказал, что ты наемный убийца. А они ответили, ты, что если ты, ты человек, который убьет его, Михаила, тебя они не тронут. А они у Михаила убивать будем. Вот значит как? Да, выходит что-то. О, это сложно будет, все просы. Михаила, короче, нам надо убить. Да. Скоро он выйдет из дома и отправится в клуб. Что? Сделай то, что должен. Ну, я попытаюсь. Знаешь, еще одное твое упущение. Вы должны соблюдать правила игры. Мы можем начать игру, не кабелик. Но мы не можем изменить ее правила. Ну да. Тут не поспоришь. Увидимся. Ну, не знаю, увидимся с они убьют. Если я выполню эту серию, то... Ну, какую -то серию? Миссию выполню, то да, может быть, увидимся. И, это будет сложно, я сто процентов знаю. Приезжайте в клуб Фаусина. А где мы? Мои... В смысле? Маш... А, машина здесь. Машина моя здесь, оказывается. Клуб Фаусина. А, он типа там уже... Да, блин, ну что за бред? Ну все, сюда ехали, вход запрещен. Я специально поставил. Mm -hmm. Снес толпы и сказал: все, сюда ехать нельзя. А далеко там ехать? Нет, я не знаю. А, нет, не далеко. вообще близко. Даже, разве, даже и покататься не успел вообще так близко. Снаситу нафиг. А, так он же. А, он же сейчас поедет тут. А, нет, тут уже приехали. А вот и в клуб Фаусин, где он там сидит. Ну, сейчас мы будем его вот гоняться полчаса, да, я знаю, я помню эту миссию. Я ее где-то видел. Ну, не помню? Я... Да, вот они приехали. Он Фаусин в розовые рубашку. Он как мафиозник, считай. И что миссии не... Фаусин в клубе перестрой. А что я буду делать? А что я могу сделать? А я уже ничего сделать не смогу. Что, мне к нему пойти? Ну? Перестройка. А тут сейчас начнется опять, да? Бойка опять как. <laughs> сейчас начнется Месси, по-моему. Ну вот сейчас вот это титры, сейчас будет. Не сегодня. Надеюсь, меня не забанят. Дорогой Ника. Да Ника. Кто Берик. Ника Берик. Ну да ладно, он даже знает меня как будет. Вы, смотрите, занят место. Да? Ты, ты сам виноват. Ты Тебе позволить, если слишком далеко. Если бы я, если бы не я, ты бы уже был. Особенно ты убил Влада. Дмитрий так и собирался. Ну да, Дмитрий. Дмитрий, наверное, да. По-моему, он нас использовал. Мой брат. Видишь? А так его, а так ты выбрал что Походу это ты, значит, не брать не мог. А он взял и предал. ну бывает. Ты мне ставил выбор. Нужно было выйти спокойнее. Ну никому даже Дмитрия, Дмитрия не патроны успокаивает меня. Чего это? Ему так размол. Думаешь, Дмитрий выжил бы в тюрьме без меня? А что он был в тюрьме? Да если бы не я выбил. Кто-то оторвали с местной зреки. <свят> ну, не знаю. Он I'm надеюсь, уже в тюрьму не пойдет. Пой... Я еще не умню. Ну, а в принципе ему жить недолго осталось. Он наркоман и курит и все и пьет, и все. И он там лет 10 осталось, и все. Ты Блин как безжалостный, как безжалостный, как безжалостный, да ладно, в голову прям попрали. Сейчас в больнице опять я буду. Но это невозможно выполнить. Сохранение этого клипа. А, так тут... А, так это сохранение... Нет, сохранение нету, по-моему. Или есть. Но меня убили, все, я в больничке, походу, сейчас буду. Да, тут это невозможно пройти. Больнички я буду сейчас, походу. Да. Ну а как это пройти? Ну это невозможно. Это какие мафии в торопещи. Нет, там можно пройти. Да, больнички. офигеть. Как это теперь? Что тут делать теперь? Ну все, теперь придется ехать обратно. Ну, все. Сейчас мы приедем и мы... Короче, пацаны, вот я и приехал, переигрываю опять, да. You fight like Минус один Так, все, нормально, сейчас мы их убьем Он даже не попадает а! парни вы мне здесь не нужны как это вот сейчас уедет как это Офигеть. С двух сторон. Они меня сейчас убьют вообще. Офигеть, они меня сейчас убьют. Как это? На, нафиг! Это у меня здоровья вообще нету. Как я буду проходить дальше Блин, а в ногу попал И все, убил да Это нереально, ну невозможность F2 Сохранение, я сохранил Фух, я сохранил этот хлип Нет, не сохранил, походу Нет, не сохранил Ах, опять проиграл, все, опять все, это невозможно пройти, ну невозможно, они меня убивают, у меня автомата нет, у меня них фига нет, все, заново, я не сохраню. короче, you пацаны, like a... все, я их убил, сразу. блин, survived, попадает. Люди, и на помощь Фаустин уходит, догоните Ага, и потом они меня убьют, а? Стоит деньги Офигеть Офигеть, он что? <связь> Офигеть, они меня чуть не убили. Офигеть, Фаусин, прячет. Фаусин, блин, ты что долбанулся совсем? Вылазь. А ну-ка вылазь, Фаусин. Подлый трус. Как я -то его там? Я уже не убью его. Как его достану? Его не достану. Долбанулся, я тебе там не достану. А, он наверх. Аккуратно. упадет сейчас фух то убили еле и убили убили фаусина короче офигеть то да он же там читер вообще ну ты фаусин я тебе сейчас в голову еще все нету фаусина это был контрольный последний контрольный о, офигеть, это я три раза переиграл Ну у вас И мой нет, вот, один. Thing, ну конечно, не, это же его был, это на брат его был оказывается, я не знал. Это его нелюби, не, нелюбимый любимый брат был оказывается. А нормально. Сейчас мы в аптечку поедем. Сейчас мы будем собирать все вот это mm. добро, которое попадалось. Так без оружия, потому что они реально могут. Ну, теперь тут никого уже нет да? Все сдохли все поубирались поумирались все. все будет нашим не факт ну допустим короче тут уже нету ничего тут не осталось от них ничего они все выдохлись все исчезли куда-то Ой, это было сложно. Если бы я не купил автомат, ну, уже заметили, что я автомат купил. Если бы я автомат не купил, вот этого бы не было. Сейчас бы я валялся на месте в Вот Фаусин там лежал весь умерший. Я такой же был бы. Не, серьезно, тебе? Я серьезно был. Как я сюда вообще забрался? Что это такое? Офигеть, так тут же высоко. Я сейчас умру. А я сейчас умру? Ой, Офигеть. <смех> паркур, блин, паркур, паркур. Не удался. Чем мужик, ты офигел? Ты сам так не удался, конечно. Он офигел, что происходит. Так, давайте в Брюси поедем. Не знаю, кто это. Да? А, это тот мужик, который... Наркоман или этот это как? А, нет, это другой. Это механик, по-моему, которым ногой бахнули. Надеюсь, он не будет обижаться, что я его ногой бахнул. Но правильно, не здоровался, вот тебе и бахнули. Блин, она будет машину реально нормально взять, это не ну, вообще. Девятка, это девятка, ну серьезно. Или... А, нет, это восьмерка. Восьмерка не поворотливая вообще. Или москвич, не, москвич, даже не... Нет, они москвич они же тут Это восьмерка, все, я знаю. Тут четыре, трехдверная восьмерка, короче. Все, поехали, так. Угу. Едем, ну, кстати, она быстрая. Шо, шо, говорю, шо, восьмерка, но все равно быстрая. Офигеть, тормоза там. Уверен, что там тормоза такие быстрые. Пфф, вот такая словилась вообще. Не, ну это неправда. Восьмерка бы там влетела в стену и все. Нету восьмерки. Была восьмерка, нету восьмерки. О, качается. А, да, так это есть он не наркоман конечно он тренированный я... ну боксер И короче а, ну, бокс... я же говорил боксер боксер он был вот груша висит даже я говорил я угадал что он боксер ну вот, смотрите он вот так вот он конечно боксер мужик да ой мой ты боксер а, он еще ка чистый. А там все, есть бокс, который ногами и так. Ага, ну я тут тупее. Ну я заметил, кстати, тупее. Я знаю, что ты тупеешь. Ты уже в прошлой серии так тупел что вообще наркомат вообще. Ну нет, оказался не наркоман. Ну ты хорошо. Мне ты писал сообщение, что тебе... Мне? Мне нужна что? помощь, сейчас всем отхожу. Ну, допустим, я это заметил. Что? Чувак, да я просто прикалываюсь. В общем, слушай, все отлично, я совсем справа. Тебе благодарить. Короче, смотри, у этого парня Лайла есть тачка, которую все это А, короче, узнать тачку надо будет. Если не платишь, ты врешь... Нет, все упрощенное... перебот, Сидеть. Подлагивать немножко. Он вот так вот делает, меня подлагивает. Прикоректи мужик это делать. Он так вот делает, и меня игра лагает из-за него. Серьезно. Вот когда он так делает, меня игра лагает просто. На руки становится вот так вот, и ну, у меня игра об этом <смех>, лагает. Ну, вы заметили, да? Ну, и не только, что он так вот делает. Он просто лагает, у меня игра. И <смех> просто из-за него лагает игра. Ну, зато а, повредили немножко, но ну, бывает. Смотрите, видишь, он не работает. Поворотники уже не работают. Я сломал поворотники. Эй, тебе тоже, а? Правильно. Да, нормально все. Я просто тормоза плохие. Понимаешь, восьмерка такая себе Тормоза немножко уже плохие. Видишь, тормоза такие. Сейчас себе и так левый поворотник сломал, и передний поворотник. И задний, и все сломался. Хотя есть их все равно в 4 они не работают. У меня. А вот в мафии первые работу кстати. кто замечал. Там, кстати, их можно в BMG там работать, в сети драйвинге работать. Ну, конечно, игра, игра специально про вождение машины, чтобы не было поворотников. Это не игра, это это игра. Короче, едем, едем в соседнее село на дискотеку. Мужик, едет со мной, давай. Офигеть, мужика так расштырило. Мужик, как тебе? У тебя хорошо? А, пьяный, мужик пьяный, короче разлегся тут еще вообще капец фу фу таким еще был не пейте не будьте как мужик этот зайдите машин это эта машина прикольная машина прикольно что это за машина ну никаких подумать нечего привожу всем их он пытается узнать тачку Лайла. Ну, допустим. О, приехали, здорово. Сейчас перестрелка опять будет. Я автомат хорошо шею взял. Я в пик пистолет. У меня автомат, вообще-то. Я просто не хочу перестрелок. В ходу придется, да? А что ты мне сделаешь? Вообще совсем наркоман. У них патроны кончатся и все. В... А у них автомат, по-моему, уже А вот это уже не интересно. Уже... Офигеть, а это уже не прикольно. Они в меня п -п попадают. Пытаются. Ну. А у меня, кстати, здоровья не так уже много. Они меня, кстати, могут убить. А такой резкий поворот. Как вам? Даже мне не очень. Не убивайте меня. Офигеть, попадают. У них все-таки автомат есть. У одного из них. Это что сделаешь? О, машина перевернулась. Офигеть, их двое, что ли? Да пошл ты наш. Я уже не туда поверну. Тебе не туда приведу. Ничего. Я не то. Ту... А, я туда поверну. Я не хочу просто разговор, но у меня колесо просто... От собака. Не колеса прострелили. Короче, беги оттуда. Есть, не знаю как. Ну что, реально за мной ехал? Все, заехал. Фух, ну, ну, ну это прикольно, да, прикольно. Мы чуть не убили меня, это вообще прикольно вообще. Интересненько, что он нам скажет, если меня машину прострелили. Всю машину расстреляли, гады, блин. Я бы их, конечно, вылез и расстрелял, у меня здоровья мало. Так-то... Я все равно, я хотел... Ну все, тебе придется перекусить. Пойти, там, не знаю... В кафе, там, съесть гамбургеров пару. Ну это вообще что за фигня? Так нечестно, мы не договаривались так вообще. Что за бред? Вообще фигня какая-то. Еле-еле приехали вообще. Короче, да, короче, мы видим, выполнили все Задание. Ну не знаю, что-то загрузка, придумал. Все короче, выполнили. Да? Ч такое? Эээ. Что -э. за бред? происходит Что происходит вообще игра вылетела короче все какой-то бред происходит короче пацаны что-то игра вылетела я не знаю что делать Но короче я выполнил это задание все я доехал там будет, сам выполнил, все хорошо было, короче. Будем прощаться с вами. Я не знаю, что произошло. Но опять же, посмотрели, чтобы подписочка была, да, короче все. Ну я записал, короче, это все. Типа не говорите, что. -то. Ну я еще раз пройду, если что, если там все плохо. Ну короче, вы знаете, вы, я доехал до гаража, все, я выполнил, короче. Ссылка на ролики будет в описании, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.